Меня зовут Тарасенко Анна Тимофеевна. Я работаю в клинике Smile Gallery. И сегодня я вам расскажу про патологию височно-нижнечелюстного сустава. Лечение пациента с патологией височно-нижнечелюстного сустава мы начинаем с комплексного обследования. Мы сканируем челюсть, мы делаем компьютерную томограмму, ряд дополнительных методов обследования. Вот. Затем мы файлы передаем технику. Техник делает такую модель из смолы. И затем он делает э, сплинт. Сплинт это капа. Он тоже делается с полы нашим оператором каткама. Э, сплинт бывает репозиционный и миорелаксирующий. Репозиционные для того, чтобы зафиксировать челюсти в определенном правильном положении, если есть какая-то проблема. Э, миорелаксирующий нужен сплинт для того, чтобы расслабить мышцы, э, чтобы не возникало чтобы не возникало гипертонуса мышц, чтобы не было никакого тризма и, как следствие, бруксизма.